Вы кто? Зеленый Боже. Это я на это. О, Я на войну просто уезжал несколько лет, и вот пирожок А мне пирожок. этим пирожком немцы. Понимаешь, немцы. А вы не бьетесь, вы слишком. Ладно. С, вот еще шляпу привез с, с войны. Mm -hmm. вот как бы. Мне кажется, у меня такая в лагере была. Не-не-не, такого у вас не было в лагере. Это специальная а военная вы, форма. А вы, вы любите это? Это тоже в лагере. Ой, в армии. Там в военкомате дали нам. Чтобы испугали, да? Сидели. Да-да-да-да. Вот У меня такая гостинцев? же вот висит, смотри. Гос О, где какая? Ну вот. Вот ты... такая же, Ну конечно, с войны-то глаза да. уже не видят. Да, да, да старый. Вон, Держи тебя типа, там. Где это? Понадобится мне, друг. Ну да, тебя переименую. Ладно. Так, вот еще альянс держи. <laughs> О, вот это вот мне вот вот надо. Янс? Не, альянс, не альянс мне не надо. Не люблю эти штуки вот эти. Не, надо, надо тебе. Надо. Да не надо мне, Ленц. Понятно. Я тут, короче, Олег, смотри. Это невкусно. Себе тут систему защиты сделал. Ну-ка. Теперь нельзя пройти никуда. А это шо такое? А там это, ядерная пушка. Вот он этот. Он это, Гитлер, он Гитлер. Что? <гитер> гитлер, Гитлер, да? Ты что с тебя по отправить? Сейчас фикиру деду. Я тебе сейчас иди сюда. Я тебе сейчас, я тебе сейчас, я сейчас сюда, И... Ты че? Я тебе сейчас на горох поставлю. Привет, дед. Привет, брат! А? Ну, фрат, вот, кстати, я вам самое, самое главное привез. Это вот... Какой... Ну, вот тебе вот с а ты самое главное привез, вот, вот, моты, моты, вот. да, да, что? А, дай. Ты а а нет. Она, кстати, в новый, новый, новый внук появился, баба Гарена там недавно родила его. Вот. Бабка Гарена? Ой, нет. Да, там, короче, новый внук теперь уже Так это же сын, это же сын ваш, если его ваш Какой? Ну да, да, сын, я уже путаю, Вот, новый сын у меня появился. Бабка родила внука, ну ладно. Да, баба Гарена. Я не знаю вообще, где она сейчас. В роддоме, логично. Пойду, пойду, как сына назвали? Euh, сына Алекса. Да, да, да. Алекс? Да, да да, Я думал, она, кстати, я думал она, киллером какой-нибудь. Ты думаешь, нет, она его лет, вот. Или Каштратик. Дед что Боже, папка горен. Ты что делаешь? хочешь пирожок? пирожок, держи. Это пирог. Ты, меня я детьми против. Да, я, короче, я шестерню родила. Шестерых родила. Серьезно? Ой, да. На войну Поли. я уехал. Меня... Дура, ты старая, дура. Дура. Ты, Капеллина, где моя золотая рыбка? Какая? Ну, золотая она вон досу... осталась все разбитого корыта. Вот смотри, у меня есть шприц. Хочешь я шприц засунуть? Она разбита, крыта Я говорю, челюсти выпали, челюсти выпали. Где челюсти, где деньги? посмотри, да два зуба-то осталось. У меня короче, есть, я могу Немцы. А, Немцы! Немцы! Нет! Так. Да стой, дед, не Нет! Че? Че? Немцы. <соци> <Демцы. Пошел соци> Хватит ой, драться пошел. в моем ой, доме! Ой, ой, так, я сейчас ой. вас в ой, там. Дед! Быстро. Быстро. Быстро. быстро, быстро будем, Деневу. Тишина, Я в поле. поле. Да нет, они друзья мои, нет, дурак, дед. Я их видел никогда в жизни своей. Я их видел. Э, вот. Ты их видел, старый. Чих -чих, не Шо, лезь на старость, него. Не на деда. Шоу. деда. Дед, ты, ты сколько лет, да? Да. Ну, где сколько-то лет? Где-то сколько? Короче, я тебе, при, я тебе принес, смотрю. Вот. Кстати, я, дайте мои патроны, солевые, солевые патроны. Вот, вот, смотри, это тебе билет в Монако, чтобы отдохнуть. Там, билет в Монако? А, это... Смотри, это вот билет в Австрию, а, а, на в кар... в Да, да, да, на грядке, на картошное да поле. бабка сделала? Откормила что? Откормили беднягу. А мне тоже дала миллиард пирогов, наешь. Стужа. Она мне дала пирожки. Я монаку. худеть. Давайте ну, жира Я в худеть. Я... А я этому деду отдал Я надеюсь, опять немцы уже. не приедут никакие а Ты приеду. ну я, я тебе а -а -а. верю. Я тебе Ой, верю. Ты чё, Маля, что, уже... отбить, отбить. Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, я поеду в Монако, я в Монако. Стой, я же надо было убить, пока он жил. поделили бы на пол. нас так на войне делали. Еще <с мне, кстати, вот внучу, за две, то украшения подарил. Ну, оставил, пока он уехал. Далеко. На юг. Ой, так, привет, ребята. Как дела у вас? О, боже. Тупой? Да, дед, дед. отдохни, отдохни, возьми Да, дед. конечно. Дед, стой, стой, стой, дед. дед. Ты же в Монако улетел? Дед. Да дед. это Олег, это Олег, это Олег, тупица. Дед, дед, дед на, успокойся. Дед, отфигаришь с тебя. Дед, стой, Да ну, Меня обидели, я, я больше на... с вами дружить не хочу. Да Вы... ты тупой. Ты только Веща. что с нами уграл. Ну и вали. Вали, а -а -а, пошел. Меня, все бросили, меня Домой. Все кинули, бросили. Где ты? Я тебе водочку. Нет. Надо вернуться за ним. Смотри, я 200 кругов смотал чтобы купить новые патроны для моего дробовика. Да, на Смотри, дедушка тебе принес. тебе принес. тебе это отдохнуть. О, ну, ка так. Так это не надо. Мне как раз бабка горена не кодировал. Итак, Бучок, ты можешь мне патрончики новые купить просто? Сколько они стоят? Э-э-э. Мне очень грустно. Хорошо, Пипсик. Что ты мне даешь силу лошади? силу пчелы силу практически всех да я согласен стать твоим рабом давай сади меня в тюрьму что посчитал дед, дед все ладно сиди там на твоей грядке вот картошку посадишь а да, ну, ты и ты что бомж Кортошка. Он, он, он, он старый. Он старый, грамотный. Кортошка. Сегодня все узнают. Мне бы... А! Что? Какая наглость? Как ты смеешь от меня убегать? Я тебя. лук потерял. Этот мадаж, ты мне лук забыл подарить. Хорошо, сейчас я пойду за луком. Дед. Не хочу с тобой делиться, подавись. Дед, на тебе что-то видно, не работает. Ты... Ты, походу старый. Я вообще Гитлер. Вояж. Надо спасти деда. Ой, дед. Выхожу, Где вы? выхожу. Где дед? Да ну, там. А, дед, так, Давай, ладно, я дальше. мне надо идти, я там отойти. Мама, нет. Надо где вы я выбираю Чё? Силу, силу. Язык... О, спасибо, братан. Все, Сыпь, братан внук твой, братан. А, а, а Ой-ой-ой-ой-ой. А, тебе. Вот, ой, не... Да, не да, да. понимаешь? Ой. Так что ну, давай там... Вот эту фигню, которую да, герой за тобой охотится, и все. Ты, ты его ослепил. Ну, я случайно. Можно забирать там, что ты хотел. Да, вот, моя работа сделана. Да. А, Может, вы будете супергероем, дед? Ну, ну, в принципе, можно, я просто... Диким, давай. Вся сила заключается не в, не в силе, а в уме, в уме, Понимаете? Я его уже ослепил, а... Не знаю, Дед, в каком уме там? О, господи, у тебя тут что то костюм как-то... Ну, я так вижу, приехал к Адриану, где это вам? Да, я уже как бы победил, задея, можете типа, да. забирать его. Если я ценю. тут посижу, отдыхать. Ну, вот, я короче, победил. главная сила, это сила не в силе, а в уме, понимаешь? Надо стратегию нарешивать, mm -hmm. чтобы победить злодея. Вот он не верил, потому что я его одолею. Знаете? Mm -hmm. А у меня дробовик просто 1900 чем я проснулся. ты то не сработало. на одну из тоже Ты не мог... Ты не не а, Какое время? А, мне еще пять минут. Боже. Бери. Я думал, что это будет критично. Бери. На пять минут я еще успею детрансформироваться. Сейчас а так, я по 370. Второй таймер какой-то идет. Ладно. Вот у меня повода. Был... Ага. Нет, тут идет сейчас подсчеты времени. Да. А? Хотите, хотите Где я? А я не хочу, ну так все. Ну и ты можешь Это Базок, я сейчас секунд... своего внучка позову, все хорошо будет. Мне сорок секунд или пятьдесят нельзя, чтобы он нас. Шесть Просто... <свеч> даже на секунду. Да? <свеч> <свеч> как ну, так, так, так? Это какая-то шиза. Вообще-то Ладно. Так. У тебя шиза. Твои не неверные. Ты что, мы... Ай, какие? А, боже, я думал две минуты. Кого Хороший. ты стреляешь? Как ты, О, да. в, как ты попал в мой дымок, но не парализовался. Дымок я... с mm -hmm. А посмотри, что мне меня мой у меня есть, ты, Пашка. У меня защита от сил. Что, ди... Опа! У меня нету талисмана. ты что, дурак? Да, я забыл. Ладно, Понюху. Это Нет, я не, не буду да, ни да, по да, твоим автомате. Патроны, патроны, патроны Ничего. надо как-то экономить. Генезис. Так. Генезис. Блять, сюда. Да я не может быть. Мне дед Ой, позвал. Что дед. Твой. Ой, дед. Что? Что? Кто? Мне кажется, или кто-то дверя спрятался. Супер кот, вы здесь невезучие. Блин, можно закрыть. Раз. Раз. И знаешь, и что я вы... захочу... Уйди, уйди. Да. Мы ну тут хорошо, разговариваем. Важные. Вы... важные. Мы разговариваем Девушка. тут про важные самые дела. Да, потому что, это... да, потому, что, что? потом детрансформируешься. Держи. А? Тисман а, собаки и логика. Че у тебя в зубах? Зубы чистишь, не надо. Да, вот тебе тоже почисти да. быстрей калкина, калкина. галопом. Так, так, в тебя попадут, я тебя убью сразу. Ты мне этого вычислил. Так, куда намылился тут? А, а. Не все, чтобы он второй раз попался. Да, я победил вас три раза. О, О господи, я пухаешь. Привет. Да-да-да, три раза. Черепаха <связывая> наверное, слишком умная. Боже, тайны. Ну, черепаха послушала совет мудрого деда. Ой, барабан. Черепаха, в я в черепаху попал <связывая> на него. <связывая> ой, <козел>! <связывая> <связывая> Боже, где-то. <связывая> где-то. Где ой, ой, ой привет. привет. Он такой жесткий. Как тебя одела? Как тебя дела? <связывая> ты, ой, как дела. Привет. Повяж. Что ты делаешь на коне? Пожалуйста. По твоим зубам видно, что ты лучшишки. Где ты, Янка? Где он находится? У меня тоже сносился. Я его не вижу, где он. куда Алло, мистер Бак, скоро переедет. Это я, собака. Да, я понял. А где это дуру, Слав? Я узнаю по голосу. Так, слишком. Так, я скоро. Я, это я. Злодей. Знаменитый. Алло? Собака. пошел собака. Собака. собака. Да, иди собака. да, иди да, что, да что, что, что, Ты где находишься? Помогите, у меня еды нет, у меня вообще. Да. Нет. Дом Спарика, Ничего не вижу. Котик, помоги, пожалуйста. Я ничего не вижу в темноте. каким-то образом я в доме Да, да, короче. упал. у него в зубах. Так, привет. Мы здесь трансформировались. Есть яблоки? Ну сейчас нет, любые да, не знаю, мне очень не надо. Да, все, пойдем. А на моей а, а, ты... а не скот, ты, а, ну, ты можешь скот. выбраться? Да, да мы идем. Будь аккуратно там. Я понял. Да ё моё. Надо Ой, Выметайся! У пока эффект сопротивления. Так. Доп... Так. Ой, собака, привет. Ой, э -э -э черепашка, привет. Что, что это? Это что? За... Это, да. это Мираж. А, какой М -м -м. Мираж? Я спалился у Да я там стрикс позвал, она мне вс нет, я я переву, Это магия. по звонку позвонил. Ой, а нет, он он Плачу. Опа, Подарки вам. Теперь мои у подарки ящик веном для вас. Люди, а? у нас этот? Чуть, чуть не попал в меня, ты сумасшедший. сумасшедший. сумасшедший. сумасшедший. У нас вообще в яблок что ли уронили? Я что происходит. Я С яблоки. Бесполезная какая-то у тебя зелье. Как по мнению, нифига не работают. Блин, Тупиться ты. ты а ты нам когда-нибудь сделаешь вот это? О, блин, стреляют на меня. <три viewed> а что, собака так, так жестко прыгает, а? Не а знаю. по паркунчикам. Типа, знает, она как Собака как-то жёстко да. отсюда. Я Спокос... собака. Я я могу сделать. -то, я... Я -то ай, а -а ай, ай. С своими зубами. Не а -а -а. водоводиться а -а -а -а -а. мне нужно. Аккуратно. Аккуратно. Он кинул свое бесп... бескусное безвкусное изделие. Чего ты? Зачем щит тупа? Мог бы там сидеть, -мо? У <с> меня такой вопросик. Что нам делать? Потому что у все равно ушел таймер. Быстрее, Сюда иди. Слушай. быстрей. У меня только вопросик. Вот это черепашка вопросик. У тебя что там, Вейс? Ты его запереваешь этот ламинарий? слишком Ой. Не-не-не-не-не-не. Побью да к Дэнчи. Собака сзади. У меня глаза Так, Дай -дай -дай. У меня новый, новый, новый, новый мега супер новый план. Если Ой. я применю а, ты... Три... Убирай свой щит. щит. Люди, э, слушай, у тебя вот тут вот эта фигня. Эй, а где он? Где он? На улицу. Не смотрите, не Держись! Стел. Ты Отец... не пи! Он сам в себя попал. <ск> ну, я, от это... <сп�> вот выброс, а то озе. Он сам в себя я попал, не дурак. А нет, не поддержишь. Так, что-то пропало, что ли? Все? Вроде бы. Нет, не где-то поддерживает нас. Он снищет нас. У нас сейчас лес. Даже не этот лес пропал. Но... А может, это интересно, талисман? Не там, генезий, это Нет, талисман. Пойди к Геннеси, это же талисман. Нет, это да? ну, да. не работает. Геннес, это талисман казался, да? Да. Поймай его в щит. Не, не советую. Давай, я держу на защите тебя. Да. Нет. А, мистер, мистер Бак, ты хотя бы... Нам будет, ты еще не, За, не понял этого. А, вот Мистер Бак, у меня такой вопросик, ты сделаешь щит. нам Щит быстрей. А да ты. Убирай щит свой бестолковый. Двигайся, ты уже. Я помогите, у меня яблок нету. Я хочу. Так, я... тебе Вроде тоже сейчас я... дам. Я да, У меня щит двадцать семь сиде. Так, где не этот столб Билет в Монако. Где знаю. этот? Вот я да не ты, туп. Вот. Ту... Ту так а где он? Не знаю. Со своим талисманным со э, своей силой петуха. Ты чё попали? Нет. Щит-то хоть держите? Да. Кстати, а я люблю кидать мячики. Особенно, когда мне их кидают. Имбо. Где он? Если что, Это держите щит на готове. Он поможет. А ты что так пугаешь? Это а, а как ты в то же время и держишь? А, он невидимый. Я вижу по вот этот следам по снегу. А, он здесь. Минус код. Какой видите? код? Тут, видите, не знаю. Вена, тут вена прыгает. Аккуратно, щит, щит, щит. Опа, ага, сейчас. Зажми. Пошел ты. Ну, да я тебя... не... я вижу. На-на-на... Mm На-на-на... -hmm. Ты дура, не стреляй в меня, я свой. На-на-на... Mm -hmm. Так... Стаскиваемый. Не понял. Держим. Они светятся. Все, веном убрался. У тебя таймер? Таймер есть у тебя? Есть. Все, иди-иди, трансформируйся, а потом не отдашь. А нет, держи, пока у тебя есть веном. <связь> Лошара. Ладно, пора заканчивать с тобой. Супер, Так, отойдем, суперша таймер, я не могу использовать суперша, так подожди. Стой, я пойду и трансформируюсь. Ты за мной не ходи, конечно же, вот Да, не ходи за мной. Трансформация, и давай, так так так сюда иди. Привет, пора использовать Супер Шанс. Мат. Тыга. Сделал уро просто ты меня понял. Ха -ха -ха. Лупышка, ты не учишься на своих ошибках. У тебя пропал Веном? Нет, что В, в, в оружие, да, вот это. Надоело мне. Это мое. Иди-ка сюда. Давайте его в панцирь. На. Вафлейте Акума. Да, вроде бы. Хорошо. Что-то творится. 30 секунд. Ой, нафиг не слышно надо чтобы его услышали да звонить не очень интересно реально помог так ой как это произошло что произошло это что произошло как ты меня забрал как ты мне забрал флейту мне помогли помог кто неважно ой тебе помог наверное баба да. Так, слушай О, меня э, сюда, ты, ты Сентимонстр недоделанный. Почему он стал ты я, я тебе сломаю Ш одним вот этой штучкой и все. Понял меня? Давай, Ой. попробуй, Пупсик. Ты, ты, ты, ж, ты ж в модалку взял. взял. Попробуй, Пупсик. Ты Мне же в трансформироваться взял. в душу. Ты меня на слабо не бит. Ой-ой-ой, нет, моя личность. Вс исправлено, как бы. А я и думаю, почему я в костюме, и у меня идет таймер. Да там Мираж был просто. все забыли. Я просто люблю кидать на мячи твой щит. Я им Понятно, ладно, баник, вставай. Гуляй. Полетела. Полетело. Говорит, сейчас. Пусть он здесь находится. Мне пора. У время. У меня до трансформации 10 секунд. Три. Ну не впишу. Трансформация. Первоплощение. Вы сегодня очень хорошо. Ползунк. Звуки. Так, пойду к тебе. Ой. Себе. О, здесь вот сделали <связь> ремонт. Пойду я, <связь> работаю на новый Ого, флагом.